Если вы любите пасту и морепродукты, этот рецепт для вас, здесь вы узнаете, как приготовить фетучини с семгой в сливочном соусе, макароны под нежным соусом с красной рыбой идеально подойдут для ужина. Для подачи выложите пасту на блюдо, остатки соуса вылейте сверху, присыпьте блюдо тертым пармезаном, дополнительно можно украсить тарелку свежим или сушеным базиликом и крупно-смолотым с перцем. Если вы больше любите чеснок, чем лук, то для приготовления можно использовать несколько зубчиков чеснока, нарубленных ножом их обжарьте в масле с рыбой, а затем достаньте из сковороды. Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. Семгу промойте и высушите, а затем порежьте некрупными кусочками, репчатый лук очистите и тоже нарежьте мелко, на сковороде разогрейте ложку оливкового или другого растительного масла, положите туда рыбу и лук, Слегка обжарьте, добавьте щепотку тимьяна. Пока рыба с луком обжаривается, нагрейте воду в кастрюле, вскипятите ее, слегка посолите воду, отварите в ней фетучини согласно инструкции на упаковке, затем макароны отбросьте на дуршлаг и обдайте холодной водой. К рыбе с луком добавьте сливки, закройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума. Дайте соусу протушиться около 4 минут, за это время рыба успеет приобрести нежный сливочный привкус. Теперь пришло время отправить отваренные фетучини к соусу. Выложите макароны в сковороду, аккуратно перемешайте несколькими движениями, накройте все крышкой и дайте потушиться 2 минуты. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, перед подачей присыпьте блюдо тертым пармезаном. Жду ваших лайков и комментариев лайкайте подписывайтесь комментируйте ингредиенты фетучини 200 грамм семга 100 грамм сливки 150 миллилитров лук репчатый 1 штука тимьян 1 щепотка соль перец по вкусу пармезан 50 грамм масло оливковое 1 столовая ложка количество порций 2 не пропустите самые вкусные Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.